Все болезни от отсутствия добродетели и об этом сказано в тибетской медицине там сказано что все от отсутствия добродетели там сказано так то есть это буквально звучит так ха ха ха кричу я и говорю мне нравится моя жизнь и от нее получаю радость и удовольствие. Никто меня не разрушает, не бесит. Жизнь прекрасна, ура, я в ней живу, это моя драгоценность. А дальше сказано, в случае, если этого всего не получается, то можно лечить человека тибетской медициной. То есть это и называется добродетель. Быть добрым, проявлять доброту, верить в то, что доброта торжествует. Все, вот таким образом. От этого болезнь. Наше недоверие в доброте, наше непроявление доброте.